Наблюдал я с площадки бой, видел лица матросов, сажа. День был солнечный, голубой, победили, конечно, наши. Взяли гору, они легко, дот взорвали, прицел был точен. Вытирал Фриц лицо лотком. Тоже рад был он, штурм закончен. Да и я свой восторг не скрыл, мимо танк прокатился с ревом, только странно, сапун горы, возвращаться живым здоровым. Завершилась давно война, и сомнений нет в той победе, но как будто идет волна от войны, и укрыться негде. Я не слышу полет свинца, и в плечо не задет осколком, но мне слышится стон бойца. Кто считал? Полегло их сколько. Воевали тогда серьез. Шар земной мог от взрывов треснуть. Ветеран не стыдится слез. Тем бойцам уже не воскреснуть. Он не думал героем стать. Держит руку старик на сердце. С ним и рядом для снимка стать, Но фотограф снимает немцев.